Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. На полигоне твердых бытовых отходов в Себеже Псковской области раздавили 21 тонну свежих яблок. Транспортное средство сотрудниками Псковской таможни было задержано на автомобильной дороге «Невель-Великие Луки». Яблоки везли без документов, подтверждающих их происхождение и качество. Согласно маркировочным этикеткам, страной происхождения фруктов является Польша. Не так давно российское правительство олигархов и капиталистов заявили, что не будут уничтожать продукты питания, но как учит история, никогда нельзя верить эксплуататорам, готовым на любую ложь для снижения социальной напряженности. Ростат зафиксировал почти 8% рост цен с начала года. Цены на хлеб в российских магазинах демонстрируют резкий рост. По данным Ростата, за 7 месяцев текущего года черный хлеб подорожал на 7,7%, при этом за аналогичный период 2018 года подорожание хлеба произошло только на 2,3%. Как сообщает РБК, согласно статистическим данным, за июнь цена килограмма черного хлеба составила. Чуть более 50 рублей. Рост по сравнению с июнем 2018 года составил почти 10%. Скоро наступит тот день, когда уже не все смогут купить себе раз в день даже полку хлеба. Но при этом Россия – один из основных поставщиков зерна. Ситуация, словно мы вернулись во времена Николая Кровавого. Стоимость лекарств, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Регулируется на законодательном уровне, при этом себестоимость увеличивается, поэтому продавать их становится невыгодно. В связи с инфляцией многие лекарства перешли из разряда дешевых в среднюю ценовую категорию. Это повлияло на изменение статистики и рост продаж других лекарств в 2019 году составил 8%. Этому поспособствовало отсутствие в аптеках более дешевых аналогов. Добавить к тому же активному веществу гомеопатическую дозу витаминов и продавать в 5 раз дороже, как новый препарат – классический трюк капиталиста. То, что огромная доля населения себе подорожавший лекарства позволить не сможет, это буржуя не интересует. Чистый отток капитала из России за первые 7 месяцев текущего года увеличился в 1,6 раза, до 28 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Центробанка. В январе июле прошлого года этот показатель составил 17,4. Согласно уточненному прогнозу Центробанка, отток капитала из России в 2019 году при среднегодовой цене нефти в 65 долларов за баррель не должен превысить 50 миллиардов долларов. Пока буржуазная власть продолжает нам вещать о том, как нужно любить родину и нашего капиталиста, капитал почему-то продолжает уходить миллиардами за кордон. В России свыше четверти детей живут в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Среди несовершеннолетних нищих уже больше, чем среди взрослых. Как отмечает Росстат, особенно остро ощущают бедность ребята из сельской местности. Там такой уровень составляет 45%. Это в два раза больше показателя по стране в целом. Больше всего нищих детей оказалось в многодетных семьях. Вот оно чудо рынка, что обещали нам пропагандисты 80-х, 90-х. Миллионы нищих и большая часть из них дети без каких-либо надежд на будущее. Дети голодают, лекарства дорожают, а капитал уходит за границу. Товарищ, хватит сидеть и ждать, пока ситуация станет еще хуже. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. С честным взглядом на происходящее. До встречи на следующий неделе.